если вы участвуете по агентскому договору и оформляете все имущество на инвестора, а он находится в браке, то обязательным условием для участия в торгах будет согласие супруга или супруги. Не забывайте, что если имущество выкупается под инвестора, то он является покупателем, а значит документ согласия является обязательным. Друзья, больше информации о торгах вы можете получить